С одной стороны, продвинутый тренер-профессионал Леонид Кроль. Да? Помню, что венерологу не обязательно болеть трипером, чтобы знать симптомы и схему лечения, поэтому совершенно не стесняется того, что чего-то не продавал, где-то не был и в чем-то не участвовал. Да? Солидарен с Леонидом Кроль. Абсолютно. Совсем не обязательно продавать все, чему вы учите это дело продавать. Да? Руководить всеми, кем, если мы все это начнем на себе применять, да, то у нас жизни не хватит, мы до тренерства не дойдем никогда, да? не доживем а, Мне очень понравилась э, реплика Александра Деревицкого, когда его на телефонном звонке клиент спросил, а у вас есть опыт продажи велосипедов? Да, на что Александр задал встречный вопрос, с красным рулем? Клиент, чего? Ну с синим есть, с красным нет. Да, просто вот, мне надо понимать, с какого цвета рук. Да? С одной стороны, да, и вот той моей ученице, которая интересовалась, стоит ли ей начинать вести тренинги для руководителей, я сказал, да, конечно, да? потому что я ее знаю, да? владение технологиями у нее есть, да? а то, что она при этом никогда руководителем не работала, ну, в общем-то, какая разница, где я эти технологии набрал. Да? С другой стороны, ну, вот маленькая цитата. Одна из моих любимых цитат из Кинзадзе. Весенка, родная, зараза, остались тебе эти макароны. Русский язык знает. Зачем потребовалось скрывать? А мы не скрываем. Очень трудно в язык проникать, когда сразу на двух языках думаете. А Этот пацан все время говорит на языках, продолжение которых не знает. Чего он ставился? Моему набережный лоб. Вот. Они в русский язык, знают. Что он сказал? Обезьяна с Так. Мы из Советского Союза? Прибыли по культурному обмену. Ну, на тему Советского Союза об этом чуть дальше, это уже скорее ближе к личности, да? А вот говорит на языках, продолжение которых не знает, к сожалению, это подчас о нас. Когда тренер начинает чего-то мещать, да? а дальше вправо-влево лайка, да? Ну, соответственно, плохой перечень. Почему, на мой взгляд, надо этими технологиями именно владеть, а да? не просто знать книжку, книжки прочитать. Во-первых, без действительно хорошего уровня владения технологиями, да, соответственно, умения применять их на практике в различных ситуациях, невозможно привести качественные примеры. Ведь наши участники хотят не вообще, да, а хотят к их конкретной ситуации, да, а сгенерить там... Фразу, интонацию, поведение к конкретной ситуации, не владея технологиями, невозможно. Да? Во-вторых, невозможно дать профессиональную обратную связь. А это наш главный инструмент. Мы должны показать человеку, где его зона роста, да? куда, сделав там небольшой шаг, он может добиться максимального продвижения. <свободное, Свободное владение материалом позволяет адаптировать технологии к профессиональным ситуациям участников тренинга. Да? Потому что им-то как раз уже надо там с красным рулем, с синим рулем. Да, и вот то, что мы знаем вообще в принципе, да, выдать им под их ситуацию. А, с другой стороны, собственно, нежелание развить у себя изучаемые навыки демонстрирует пренебрежение к тому материалу, который вы преподаете. А это неизбежно почувствует участие. А, то есть если ты сам не удосужился все это освоить, какое ты моральное право имеешь учить этого другим? Ну и последнее, да, если вы можете действительно виртуозно это преподнести, да, то успех заражать. Тренер, который способен показать виртуозное владение технологиями, создает мотивацию участников на обучение, включает эффект подражания. Да, то есть базовые вообще способ обучения человека. Да, когда мы демонстрируем ту или иную рулевую модель, да, и участники автоматически, да, ну все мы обезьянки, да, недалеко от них ушли, да, мы начинаем подражать, да, а когда мне говорят на полчаса какая должна быть эта ролевая модель, да, это, собственно, ни о чем. Покажите. Кроме всего прочего, действительно свободное владение, да, широкое владение технологиями позволяет э, помочь участникам снять шоу. Да? Они вот сидят там в своей, там, я не знаю, колл-центре, да, там, банки Home кредит да, где угодно, да, делают изо дня в день одно и то же, да, смотрят на жизнь вот со своего вот этого вот ракурса. Когда у нас есть широкий, широкий ассортимент, да, во-первых, да, во-вторых, широкое владение, мы помогаем им подняться немножко над собой и посмотреть на себя со стороны. За счет обратной связи, за счет примеров, за счет там, из других мест, да, других точек зрения. Да, вот вылезти из той бочки, в которой они сидят ежедневно. А, ну и последний по очереди, но не по значению момент. А, если вы хорошо чем-то владеете... Вы можете рассказать об этом просто. Один из последних тренингов по продажам, вот у меня редко бывает такой опыт в последнее время, как эта девушка, да, вы пьете, курите? Нет, я не, не курю, а что так больше не могу? Вот Тренинг по продажам я сделал на четырех листах флютчакры, двумерных. Да, в итоге мы после первого дня в шесть, лет, в шесть раз конверсию увеличили. Но У меня была презентация нам на сто слайдов, да, но у меня как-то было... Что-то не хотелось, да? Мы увеличили в шесть раз конверсию. Вот неделю назад с третьего менеджера, который у меня был на тренинге, говорит, мы так поперли, так поперли, да, и бьем один рекорд за другим. Да, в области продаж. Почему? Потому что там на раз, два, три все было. Да, шаг первый, шаг второй, шаг третий, да? Дальше шло натаскивание на э, невербалику, да, на, на интонирование соответствующее, выход там в... Э, на равных, да, в позицию с клиентом, да, там, сверху, снизу сваливались, да, и все, да. Первый день по, по холодным звонкам, да, за неделю, ну, у нас разнесено было на неделю, да, после этого первого дня в шесть раз не фронт, за неделю, да. На следующий день э мы, по-первых, они встречи, да, Можно да Знаете, тут книга стоит, Анна Маносова, она там... Писал так, что слишком просто и доступно объяснять опасно, могут воспринять не за профессионалом. Mm. Есть такой момент у нее в книге. Вот с этой точки зрения. Понимаете, вот нет. а Амоносовый нет. видимо, у нее на эту тему. Психолога, ну может быть. А мудрый человек сказал, все гениально просто. Это не нанос вакуума, что не было на тему, да? Нет, вопрос, собственно, в чем? Да? Вопрос, с кем мы работаем. Мы работаем с психологами, да? мы работаем с теоретиками в области, там, я не знаю, виртуального продвижения или чего-нибудь? Да? Мы работаем с простыми людьми. В России снижается уровень образования. Да? И как-то вот энциклопедических знаний они уже не демонстрируют. Сейчас вот там идут разборки по поводу этого национального вопроса. Да? Путину привели пример сейчас на совещании, что питерские полицейские задержали паспорт, задержали человека, да? потому что у него паспорт был выдан в республике Тыван. Они не знали, что такая есть, да? и поэтому посчитали, что это подделка. И мужик действительно влетел на выяснение личности. Да? Ну а что ты с поддельным паспортом ходишь? Придумал, Придумал ты его какую-то, да? Ты еще Москва нарисовал. Не, ну Москву-то они знали, да? А вот ТВ нет. То есть это простые люди, которые в профессии не факт, что там являются суперспециалистами. Им нужно что от вас? Им нужны простые технологии, которые им да, с их уровнем образования, с их уровнем понимания жизни, позволят увеличить продажи, улучшить качество управления и так далее. И так далее. Да? Уходим в теоретизирование, да? мы создаем какую уау. Да? Что это все сложно, да? Да. чертовски, наверное, интересно, да? но вот тут тренинги, да? а вот тут жизнь. Да, да. Да. Потому что, ну вот почему я не люблю там э, всякие классификации, где там, 8 типов, 16 типов, вы в голове кто-нибудь стоите и Если мне дают технологию, на освоение которой мне требуется два года заниматься только этой технологией, я за два года сдохну с да, Мне завтра надо встретиться с клиентом и ему продать, встретиться с сотрудником, да, его замотивировать, там, застимулировать, да. чтобы он по первому нужному компании направления. Да. Очень нравится. Да. Метафора Марка Кукушкина, да в чем задачка тренера? Да? Надеть на голову сотрудника ведро с прорезем для глав нужной компании направления да, И чтобы он туда попер. А все, это на раз, два, три. Надеюсь просто то, что, да, может быть... Я ни в коем случае не претендую на то, что мы лучше знаем, чем Анов, она да, опытная тренер. Но тем не менее, э, так я, не не нет, нет, я имею в виду, что одно дело, когда ты приходишь и говоришь а, абсолютно о простых инструментах, а другое дело, когда ты о сложных вещах говоришь просто. Это немножко разные вещи. Одно дело, когда ты приходишь, ну, конечно, мы это знаем. Чего мы нам пришли? Мы это два года назад уже проходили, мы это все применяем. И когда ты понимаешь, но объясняешь, как это легко и просто я использовать. Знаю, Ну Там есть даже цитата. Вместо того, чтобы спросить, используйте инструмент вопроса. Я не выру, может, я вам даже смысл так Ладно, оставим это досудистик, госпожи да? В конце концов, каждый имеет право на свою точку зрения. Вот моя точка зрения такая. Если вы умеете... Да, работающие технологии, рассказать на раз-два-три, помочь им отработать. Да? А у них вот в этих раз-два-три, да, в самых банальных, как правило, столько дыра что мама не горюет да? И у руководителей, и у продажников, и у переговорщиков. Чего они не делают? Они не делают элементарных вещей. Если мы еще туда пару дыму напустим, да, то они скажут, ну это вообще совсем, да? Вась, брать будете, твою мать! Ну, так, привычнее, да? А то, что там какие-то там... Вместо того, чтобы спросить, задать вопрос, использовать инструмент. Вопросов, да, У них фраза уже в голове не поместилась, значит, ее не было. И, в общем-то, ну, об этом не только я говорю, да, что уровень владения материалом показывает, насколько показывает то, насколько ты просто это можешь объяснить. Да? Если ты это очень хорошо понимаешь, да, то ты можешь объяснить это, там, бабушке у подъезда, пятилетнему да, ребенку, да, вот самый хороший инструмент тестирования маркетинговой концепции, да, вы бабушкам у подъезда как об этом расскажете. И если они поймут, у вас хорошая маркетинговая концепция. Если они не поймут, то все это фигня. Да? Причем за очень большие деньги. То, что мы выдаем на тренингах, опять же, если бабушки у подъезда поймут, да, значит у нас хороший уровень владения. Собственно, поэтому вот тут у меня минус, да? где я получал этот опыт, где я, на ком осваивал технологию, да, в конце концов получим заодно и сами научимся, тоже никто не отменял. Правильно? Но если я этому учу и до сих пор не научился, да, то такое право имею учить? Что я кому там продавал да, или кем управлял? Семьей, да, там, продавал идеи в студенческом клубе кому-то. Да. Это, в общем-то, какая разница, где я оттачиваю это мастерство? А, но я его должен оттачить. Участникам тренинга, простые технологии, как великое откровение. Вот это первая ветка. Да. Здесь совсем не обязательно иметь опыт. Да. Но если мы собираемся чего-то кому-то преподавать, там, технологии тайм-менеджмента, да? собираемся кого-то учить технологии тайм-менеджмента, да? научитесь планировать свою жизнь. Не можете планировать свою жизнь, значит учитесь. Да? Вот когда научитесь, тогда начнете преподавать технологии тайм-менеджмента. Собираемся кого-то учить продавать, да? научитесь продавать. Иначе ничего из этого хорошего не получится.